Друзья на ферме. Планета знаний. На ферме живет много зверей, птиц. И все они приносят человеку пользу. Эта книга познакомит ребенка с обитателями фермы. Ред водкозочка идет за капустой в огород. Ну а свинка в лужи спит. У нее довольный вид. Травку ест весь день корова. Чтобы молочка парного у нее побольше.